Теперь о сертификатах и шифровании для вашего браузера. Лучше из того, что можно сделать для безопасности, приватности и анонимности. Здесь у нас популярное расширение HTTPS Everywhere. Вот так оно выглядит. Оно автоматически включает HTTPS шифрование на тех сайтах, которые его поддерживают. Нажмем на просмотр всех правил. Появляется список всех сайтов. Найдем BBC. Видим здесь целый набор сайтов BBC. Если пользуетесь этим инструментом, то вы будете подключаться к этим сайтам только через HTTPS. Это великолепно. Также можно блокировать все HTTP-запросы. Но в этом случае, разумеется, все HTTP-сайты перестанут работать, и вы будете получать пустую страницу. Но, возможно, вы хотите именно этого. Вы нуждаетесь в этом. NoScript и U-Block могут принудительно запускать HTTPS, как и ряд других инструментов, которые мы использовали. Прогресс не стоит на месте. Помимо принудительного использования HTTPS, здесь есть и другой функционал — обсерватория SSL. И если нажать на параметры обсерватории SSL, то появится информация о том, что это такое. Она выполняет две задачи. Отправляет копии HTTPS сертификатов в обсерваторию, чтобы помочь выявлению атак человек посередине и улучшить веб-безопасность. И во-вторых, позволяет предупреждать вас о незащищенных соединениях и атаках на ваш браузер. Это очень полезно для безопасности и помогает противодействовать фальшивым сертификатам и в целом ненадежным сегментам экосистемы удостоверяющих центров, которой, как мы знаем, нельзя доверять. В то же время, этот сервис может быть проблемой для приватности ввиду постоянных соединений с этой SSL-обсерваторией, что предоставляет им сертификаты тех сайтов, которые вы посещаете. Как мы здесь видим, сервис может работать через ТОР. Конечно, если Tor доступен. Используйте эту возможность, если беспокоитесь о безопасности. А если вас очень беспокоит приватность, то, пожалуй, вам не стоит использовать SSL-обсерваторию. Однако, вы можете ее использовать совместно с каким-нибудь сервисом анонимизации. А если нужно принудительно использовать HTTPS, то это можно сделать либо при помощи этого инструмента, либо какого-либо аналога. Это важно сделать. Давайте я покажу вам отличный небольшой твик. Сейчас мы на сайте Forbes, и мы не используем HTTPS. Но Firefox по умолчанию не отображается, что мы подключены по HTTP. Это можно настроить. При помощи небольшого твика становится совершенно ясно, используется ли HTTP или HTTPS. Заходим в About Config. Принимаем на себя риск. Кликаем вот сюда. Меняем значение на false. Browser.urlBar.trimUrls. Изменяем на false. И как видим, здесь написано HTTP. И мы ясно понимаем, что это HTTP. Меняем обратно. Снова исчезло. Просто небольшой отличный индикатор, чтобы вы видели, HTTP это или HTTPS. Далее плагин Certificate подшел. Мы обсудим его в другом разделе, но я затрону его и сейчас, потому что, понятное дело, это касается сертификатов и шифрования для браузеров. Этот плагин сообщает об обновлении сертификатов. Это значит, если вы отправитесь на сайт Google повторно, а сертификат будет отличаться, то плагин предупредит вас. Даст вам об этом знать. Так что вы сможете вручную определить, легитимно ли это изменение или нет. Плагин поставляется с 26 корневыми сертификатами. Он защищает вас от поддельных или подозрительных сертификатов. К сожалению, сайты меняют сертификаты столь часто, что у этого плагина ограниченная практичность, поскольку предупреждения будут появляться очень часто. Но если вы по большей части посещаете те сайты, которые не меняют сертификаты довольно часто, это может быть очень полезно. Либо, если вы посещаете ограниченный набор сайтов. Если вы используете Google или сервисы Google, которые распространены повсеместно, они меняют сертификаты постоянно. Можете себе представить, как часто вы будете получать всплывающие сообщения об изменении сертификатов. В целом, это отличный концепт, отличная идея. Далее расширение Perspectives. Скачать можно по этой ссылке. Оно выглядит следующим образом. У этого проекта также есть своя страница. Что оно делает? Когда вы подключаетесь к HTTPS веб-сайтам, который использует сертификаты для аутентификации, оно проверяет эти сертификаты при помощи так называемых сетевых нотариальных серверов. Это отличная идея. Опять же, для защиты от поддельных и подозрительных сертификатов. Это децентрализованный подход для безопасной идентификации сертификатов сервисов. Вы можете проверить, какие сертификаты были представлены другим людям. Теория в том, что если многие люди видят один и тот же сертификат, то, скорее всего, он подлинный. Хотя, чтобы расширение стало полезным, его нужно использовать большому количеству пользователей. И давайте посмотрим, например. Вернемся сюда. Нажимаем на «Расширение». Просмотр нотариальных результатов. Вот что вы получите. Нечто подобное для всех HTTPS-страниц с сертификатами. И от этих пользователей вот здесь вы узнаете их мнение о сертификате. Как видим здесь, на примере очень популярного сайта Mozilla.org, есть предупреждение о том, что недостаточно много пользователей встречало этот сертификат. Дело в том, что необходимо, чтобы этим расширением пользовалось больше пользователей. Чтобы оно стало полезным. если им начнут пользоваться больше людей, которые будут предоставлять данные сообщества, то это будет великолепно. И если это случится, мы сможем проверять валидность сертификатов. Но опять же, ввиду того, что сертификаты меняются столь часто, это сложная проблема. И давайте попробуем другой сайт. И посмотрим на результаты. Расширение сравнивает результаты. Между прочим, проверка не самая быстрая. В этом еще одна проблема. Как видим, мы получили крест здесь. Это плохо. Тут сказано, что пользователи довольно редко встречают этот сертификат. Посмотрим на анализ различных SSL-ключей, которые встречались. И когда. Попробуем еще один сайт. BBC. Вот ключ, который я получил и другие ключи, которые получали другие пользователи. В общем, это идентификатор того, что сертификат потенциально или вероятно подлинный. В общем, расширение еще не совсем готово. Но если у него появится поддержка сообщества, оно станет гораздо лучше. Также этот плагин — потенциальная проблема для приватности. Потому что, помните, вы соединяетесь с третьей стороной. Если вы работаете Windows, то вот инструмент, о котором стоит знать. Он сканирует и проводит аудит ваших сертификатов. Здесь написано, что он сканирует и проводит аудит хранилища доверенных корневых центров сертификации в Microsoft Windows и Mozilla Firefox. Сообщает о потенциально фальшивых корневых сертификатах, основываясь на доверенных базовых данных и метод данных временных отметок. Вам нужно лишь скачать его. И вот выходные данные. Если бы что-либо было подозрительным, типа левого самоподписанного сертификата Lenovo, который они встраивали в свои ноутбуки, то это было бы выявлено. В общем, да. Прекрасная утилита для Windows. Далее, Calomel SSL Validation. Скачать можно по этой ссылке. И если мы перейдем на Disconnect, то увидим, что оно делает. Нажимаем на расширение. Иконка зеленая. Этот аддон подсчитает стойкость SSL-соединения. Нужно кликнуть на кнопку этого инструмента. Кнопка меняет свой цвет в зависимости от стойкости шифрования. Красный цвет указывает на слабое, зеленый — настойкое. Это что-то типа быстрого SSL Labs. Также показывает, есть ли совершенная прямая секретность. И предоставляет отличный быстрый анализ. Весьма неплохо. Может Пригодится. Далее CypherFox. Скачать можно отсюда. Отображает текущий SSL TLS шифр, протокол и цепочку сертификатов в панели аддона в диалоговом окне в адресной строке. Давайте посмотрим на него. Если нажать здесь, далее. И обычно данной кнопки нет. Она добавляется этим аддоном. Мы можем увидеть цепочку здесь. Можно скопировать набор шифров в буфер и произвести тест сервера при помощи Qualys SSL Labs. В целом расширение добавляет вот эту информацию, что может быть очень полезно. Далее Toggle Cypher Suits. Ссылка для загрузки. Можно изменить наборы шифров, которые поддерживает ваш браузер. Нажимаем на плагин. Это поддерживаемые наборы, и вы можете включать или отключать их. Это графический интерфейс для этих наборов. И если вы зайдете в About Config, наберете ssl 3 то можете сделать здесь то же самое. Можно поменять значение на False, чтобы убрать слабые шифры, которые вы не хотите использовать. Но в целом это довольно удобный гуи. Если хотите, делать это через гуи И делать это быстро. В разделе «Об усилении защиты» мы подробнее об этом поговорим. Что удалять? И надо ли? Возможно, вы помните, когда мы проходили шифрование, мы затронули предпочтительные шифры, такие как эти. Мы подробнее об этом поговорим в разделе «Об усилении защиты браузера». Вы можете протестировать свой браузер на сайте SSL Labs вам будет показано, что происходит с вашим браузером. Например, здесь сообщение. Ваш юзер поддерживает TLS 1.2. Это наилучшая версия протокола на данный момент. И показано, что браузер не содержит различных уязвимостей типа Poodle, и что вы не поддерживаете SSL 2 и 3, но используете TLS 1.0, 1.1 и 1.2 что великолепно, и наборы шифров, о которых мы только что поговорили. Повторюсь, в разделе об усилении защиты мы поговорим обо всем этом и как все настроить. для